Настало время пересмотреть подход к поисковой рекламе. Google опубликовал результаты исследования поведения покупателей в сети, которые противоречат привычной картине мира маркетологов. Давайте посмотрим, какие нестандартные ходы помогут вам перехватывать покупателей у конкурентов. Причем в тех ситуациях, когда маркетологи утверждают, что это невозможно. В новом исследовании Google делится стратегиями для маркетологов, которые помогут брендам сориентироваться в запутанном пути к покупке. Результаты исследования применимы к поисковой рекламе. Тестирование 96 тысяч симуляций определило, что выделяют бренды и их рекламу на странице результатов поиска. Новое исследование подтвердило, объявления, которые появляются в поисковой выдаче, подталкивают покупателя сделать выбор в вашу пользу. Но насколько важно быть на самом верху? В результатах поиска пользователям показывали два их любимых бренда. Первый появлялся наверху, а второй — на третьем месте и ниже. Среди пользователей, которые искали, к примеру, увлажняющий крем, 31% выбрали бренд, размещенный ниже. То есть не обязательно добиваться показов на самой верхней позиции, чтобы объявление сработало. Достаточно просто его демонстрировать. Покупатель будет искать любимый бренд, даже если не увидит его на самом видном месте. Для исследования смоделировали поисковую страницу, где показывали покупателям объявления трех брендов. Два любимых и один вымышленный. При этом попробовали переключить внимание пользователей с любимой марки на вымышленную с помощью когнитивных искажений. Потребителям нравится получать при покупке купоны, скидки и подарки. Пользователи обращают внимание на мнение экспертов и рекомендации из надежных источников. Можно убедить изменить отношение к товару за счет фокуса на преимущество, подчеркнуть удобство или возможность сэкономить время. На решение о покупке влияют онлайн-отзывы, рекомендации друзей и популярность среди похожей аудитории. Как еще обратить внимание на бренд? Связать его с сильными эмоциями, которые люди испытывают во время праздников и важных событий. Пример такого эффекта – показ рекламы в новогоднюю ночь или во время чемпионата мира по футболу. Постепенно меняли объявления, чтобы проверить, как разные когнитивные искажения влияют на выбор. В итоге смогли изменить некоторые предпочтения. Иногда люди выбирали бренды, о которых раньше не слышали. Так когнитивные искажения помогают привлекать и удерживать внимание потребителей на среднем этапе покупки. Экспериментируйте с разными искажениями. Даже если реклама не занимает верхнюю строчку в поиске или о бренде никто не знает, сократите путь к покупке с помощью когнитивных искажений в рекламе. Даже одно из них может оказать влияние. В эксперименте применяли все и мотивировали покупателя выбрать второй свой любимый бренд или даже товар в вымышленной компании. Некоторые искажения, включая общественное мнение, хорошо знакомы маркетологам. Но были изучены и менее известные. Например, эффект оплошности, когда бренд честно рассказывает о своих недостатках, но при этом выделяет сильные стороны. Это повышает симпатию клиента к компании. В рекламе гостиницы подчеркивали, что номера маленькие, но добавили. Вы вряд ли будете проводить там много времени. Так человек поймет, что в окрестностях много необычных мест, которые захочется увидеть. Подход и недостаток как преимущество встречаются часто. Например, Гиннес предупреждает, что пиво наливается долго, но определенно стоит того, чтобы подождать. Составляя объявления с когнитивными искажениями, помните, что удачно сработают только некоторые из них подходите к делу творчески и используйте автоматизацию, чтобы тестировать объявления и понимать, какие изменения дают лучшие результаты. Результаты исследования будут полезны и известным, и новым брендам. Первым они показывают, почему важно инвестировать в поисковую рекламу и напоминать о себе. Вторым, как когнитивные искажения помогают конкурировать с опытными игроками. Конечно, позиция объявления имеет значение, но чтобы увеличить эффективность рекламы, нужно вложить максимум в текст. Основная задача — сократить путь к покупке. Поисковая реклама дает такую возможность и новым, и известным брендам, независимо от места размещения. В исследовании не добавляли в симуляцию расширения, но предположили, что дополнительные ссылки, уточнения и описания помогут добиться еще более высоких результатов. Не бойтесь экспериментировать. Диджитал-трансформация часто кажется непосильной задачей, но на практике все не так сложно. Любая компания может использовать эти советы и подойти к делу творчески. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!